Добрый день, меня зовут Мистерио Дмитрий, я начальник строительного участка ООСР «Стро монтаж СП. Сейчас ведем строительство жилого дома 17-этажного, позади меня он располагается. Решили принять, улучшить как бы меры по установке вытяжной вентиляции естественной, поэтому прибегли к турбодефлекторам. Преимущество турбодефлекторов заключается в том, что это, во-первых, простота монтажа, во-вторых, легкость конструкции и, в-третьих, вытяжная вентиляция повышается полтора раза перед обычными дефлекторами. Обратились в организацию турбодефлектор, привезли оборудование в кратчайшие сроки, как и обсуждалось без каких-либо задержек и нюансов. На данном доме сейчас две секции смонтировано, Установили мы в общей сложности 68 турбодефлекторов. Организации турбодефлектор желаю дальнейшего процветания благотворной работы с нами и с другими организациями. Все, спасибо большое, до свидания.